провести личные встречи с представителями компании и получить комментарии экспертов. Компания DaPrint из Архангельска обладает всем необходимым оборудованием, обеспечивающим полный цикл полиграфического производства от припроцесса до самой разнообразной финишной обработки и отделки, которая включает лакировку, вырубку и теснение. Компания Роспринтер является производителем цифрового печатного оборудования, который позволяет печатать на широком спектре изделий. На сайте компании Роспринтер представлена информация о комплектующих расходных материалах и готовых для эксплуатации 3D-принтерах. Правда, комплектующие для 3D-принтеров явно китайского происхождения, и их аналоги можно найти на AliExpress с ценой раза в два меньше. Глазурь сахарная и наносит печатать может практически на все. печать на сыре. Колбаса, сыр, там все что угодно. Вот это вот мастика, на мастике печать. Это вот пастила. То есть, порты, печенье, трянин, все, все. Компания Бревно Гифтс из Красноярска делает аксессуары из дерева для отелей, ресторанов и кафе. Применяют современные технологии и качественные материалы. Компания Art Studio Classic на рынке с 1995 года. В настоящее время Кольчугинский завод изготовляет по разработанным этой компанией более 30 видов уникальных подстаканников. Запущено несколько цехов художественно-латунного литья. Освоена техника нанесения ювелирных цветных эмалий и открыт свой лакокрасочный цех, введены в эксплуатацию современные лазерные граверы с программным обеспечением, которые позволяет добиться уникального качества гравировки на металле, стекле, дереве и пластике. На славе вечные традиционные. где вечные, вечные, где? Можно вот колесико покрутить Здесь переставляется У нас не только календарей и жительники У нас есть планшеты, фото, альбомы Органайзеры для документов Например, нужно сделать какой-то подарок Здесь как органайзер Для личных документов На замок красиво а производство да, там здесь, да, Что-то здесь, что-то в Ярославле. Основная часть производства у нас Ярославле. Кондитерская Art Confit предлагает идеальный презент, который приятно удивит и запомнится каждому. коробка конфет с логотипом компании или фирмы. Такие сладкие изделия не только станут уникальным поздравлением, но и принесут хорошую маркетинговую отдачу кондитерской мастерской арт-конфи можно приобрести брендированные сладкие изделия как в единичном экземпляре, так и в и на этой визиточке вот с этой стороны вот, вот есть сайт это телефон. Разные подарочки, соответственно. Может быть интересно тем, кто э, приобретает, да, э, заинтересованную информацию, подписывается на рассылочку. Может быть интересно тем, кто наоборот делает и дает рекламу. Давайте, давайте визиточку, если хотите, давайте я вам вот ланчики дам. И если хотите э, подписаться на нашу рассылку, то вот, пожалуйста. Хорошо. Компания «Шелкография» из Воронежа представляет услуги печати на ткани, металле и пластике. Площадка itse.com это глобальный онлайн-рынок, где люди собираются вместе, чтобы делать, продавать и покупать и собирать уникальные предметы. Компания Современные технологические линии производит медицинские аппараты для лечения различных видов заболеваний. На их сайте я насчитал этих видов заболеваний более сотни. 78 программ, все программы абсолютно разные. Первый режим – это снятие боли. Если где-то что-то заболело, ставите, клеите электроды и снимаете боль без всякого лекарства и а вообще-то подобное. В нем два канала, то есть сразу можно 4 электрода ставить, а так можно сразу двоим людям. Поэтому. Максимальная сила тока идет 90 миллиампер. Допустим, какая розничная у вас цена? В розницу, в аптеках вообще города Москвы, 15 и выше. Так, его цена 14 40 Сейчас здесь 25% скидки. Вот это нейростимуляция. Сейчас покажу, что по массаж. Вообще, дома его иметь, это просто... Он при всех случаях, вообще, вот его взяли с собой куда-то в самолете его нужно использовать. Удобный, маленький, вот. менее, да. А? Комфортный, да. удобный. Куда его хотите прицепили, приклеили электроды, дома можно делами заниматься. Абсолютно не мешает. 30 минут пройдет, он сам отключится. Все. Так. Даже можно уснуть вместе с ним. Здорово, да. Максимум идет 90, я уже сказала, да? А -а -а -а. Массаж хорошо прорабатывает глубокие мышцы, снимает напряжение да. мышцы. Вот мышцы не переделал, правда, говорит, что куда-то плечи ушли, я вот не ставила сюда, сюда, у него часто болит грудной отдел, он говорит, просто говорит, как-то плечи туда ушли, я говорю, да, так и есть, потому что плечи сразу выполняются. Мышцы, мышцы же они, мы привыкли вот так ходить, а когда мы, когда мы мышцы все эти проработаем, у нас на его от мышечной гипоксии, вот это все внешклеточное пространство, оно заполняется кислородом. Клетка без кислорода не живет. Она, когда вот получает вот этот импульс, она начинает и другие клетки будоражить. И поэтому вот это все наполня, заполняется кислородом. и У нас поэтому такая легкость появляется. Как хочется прям лечь и примите все на свете. Вот точно так же боль снимается. Да, очень хорошо действует. Классно. 20, 24 вида массажа здесь. 24 вида массажа. Они все-все абсолютно разные. Обалдеть. Это я не а маленькими электродами, а вот если большие электроды поставить. Да, представляете, как да. можно, какой релакс-то Это, вообще, наверное, еще и на поясницу, там, да, Туда на будни части. Сейчас покажу. В инструкции все написано, куда это что ставить. Поясничный, грудной отдел, шейный, плечелопаточный лопаточный периартроз, межреберная ниволгия, э -э серединный, лучевой нерв, седалищный нерв, артрус тазы, сустава. Вот моя проблема. Сколько с ним живут. Если у человека диабет, чтобы не было диабетической стопы. Mm -hmm. э, коленные суставы, артрит, артрит, mm -hmm. нещелубовная неврология, э, урология, косметология, ревматоидный артрит, пяточные шпоры, натоптыши, поджан, выдвихи, лишибы, переломы, валютная деформация стопы, артрозы э, вот тоже коленные суставы, э, молоденцевый нерв, тоже там проблема, если есть. Судорожные боли в позвоночных мышцах. Наш в... варикоз, у нас же везде мышцы, все капилляры, это основное наше сердце. Если мышца начинает как-то не иметь там все, начинается проблемы с суставе. Я понял. Понимаете? Здесь вот показано, поэтому эта цена на всю жизнь и вообще поможет будет по жизни семье Иван, и вам, и родителям вообще просто. Девять зон на аппарате какие заболевания вообще ставятся? Сила тока, сколько раз не используют какой массаж на каждую зону дается вам бессрочная гарантия, вот консультации телефонная оставляем, что если нужно, ну все к вашему услугу. Ну И потом спасибо, скажите. А где вас у вас это сайт, куда есть зайти? У, есть у нас магнитотерапия, есть у нас ультразвук вместе с токами, есть у меня стимуляция гнойного это у кого с половой системой. Точно такие же электроды идут, тоже те же самые артрит, вот такие, да. Но есть еще рефтальный региональный зонд, это укрепление. Это как для мужчин, так и для женщин. Там очень много, вот, тоже, если, если интересно помочь полосите это можно рассказать. Про него очень много, надо рассказывать. Нет. А вот эти вот вещи, видите, на колени пояс, перчатки, носки, это можно подключать к этому аппарату. Вот просто вот эти электроды. Там уже встроенные электроды, можно уже с лекарством использовать. Вот эти идут с серебром, это идет другая совершенно процедура, смачиваться в процентном растворе морской соли, получаете ионофорез. Опять же, вот это как для инсультников, скажем, да, чтобы вот заставить там кисть заработать или еще что-то. Сейчас я вам покажу ее стимуляцию. Другую. В отличие от массажа, электромышечная стимуляция, она уже наоборот напрягает мышцы. Мышцу можно напрячь до 90%. Это мышцы позвоночника, позвоночный стол, сколеоз позвоночника, это артриты, артроз, артрозы, это суставные мышцы, это гипертонус мышц, например, у детей, скажем, да, это косметология, это урология, это все То есть идет основное лечение. Вот три режима работы. 78 грамм, представляете, в одном аппарате, за 10-800 Представляете, какая ценность аппарата. Да, когда люди идут, нейросим... нейростимуляция, она обезболивает, когда у человека болит, вы идете в аптеку, покупаете таблетки, это уже экономия денег. И травми нет никакой там желудки и вообще печени и всего на свете. Массаж сейчас стоит полторы-две тысячи, если не больше, какой-то сядут. Десять надо сделать, двадцатка улетит, если не больше. Это опять экономия денег, угу. миостимуляция, да, если в спортзале жить хорошо, но миостимуляцию просто так как бы ты не накачаешь мышцы, а здесь можно миостимуляции накачать до 90% мышцы, вообще. Обалдеть. Говорю, за 10-800 весь аппарат при режиме работы. Во. А где сайт? Куда заходить, смотреться? На, на сайте вы купите его, не за 10-700. Ну это понятно. Или вы просто хотите посмотреть ну, нет, на сайте? Нет, Ну да, информацию на сайте тоже надо смотреть. Сайт я, наш СТЛ. СТ... СТ... СТЛ. Да. СТЛ. Ру. Рус, русскими буквами. СТЛ просто набираете а, аппарат и... я понял. Хорошо. Ладно. Да, да. Отключайте меня от аппарата. Вот вы видите, 4,4 да. аппарата стоит. Это все наш Аппарат очень Приобретайте, пока есть возможность Компания Рене Royal представляет вязанные изделия и игрушки. Особый шарм добавляет элегантная кожаная упаковка ручной работы. Если мы получаем заказ э, для заказчика, то мы никогда его не свяжем больше не в Точно так же, если к нам обращаются дизайнам чужих, говорят, свяжите нам вот это, присылают фотографии, мы это тоже не делаем, просто потому что мы уважаем. И хотим, чтобы наши также уважались. Господи, в мире столько... Я очень хорошо понимаю, единственное, мы, почему мы удержались от этого в свое время, потому что в наших судах невозможно отстоять свое права Ну, кроме того, что вы потратите очень дорогое ну, денег все, на защиту адвокатов, да, вы не сможете все равно отстоять